Здравствуй, мир! Я в Ампильдорфе на тестах «Ворский тест. Очередная лыжа, очередная черная. Вы сейчас увидите в титрах. Для меня неизвестно. Поехали. На... Что могу сказать про эту лыжу? Не могу сказать при нее в принципе, глобально ничего хорошего, потому что тот вариант катания, который в нем она хороша, его надо искать, его надо придумывать, его надо реально пытаться найти. И нужно приложить усилия для того, чтобы он появился. По факту катания следующая тема. То есть на пологом участке, на сегодняшних тестах у меня была такая ситуация, что мы меня менялись лыжи где-то посередине, потом у меня был кусочек до подъемника, и потом я ехал, и ехал уже с крутого участка. Вот На пологом участке до подъемничка у меня было вообще прекрасно. В принципе, там можно было ехать на любых досках от забора. Вот. И вот в этом катании эти лыжи были чудесные. К ним вообще никаких нареканий нет, они отлично карвили, там еще там смена поворотов, они такие динамичные. В основном на подъем, конечно, за крутой участок, и тут начались просто адовые вот, кошмары. Это утро, еще хороший склон, его не разбили, то есть на крутике они вообще не едут, то есть додавливаешь нос, нос сваливается, задавливаешь задник, задник втупляет вообще в дыбын там. Зажимает его, при этом надо очень четко контролировать зажим этих задников. То есть одну лыжу ты пережал, другую не дожал, у тебя носы сразу разбежались. Стабильности никакой нету когда бы, да. То есть надо четко, очень четко контролировать зажим. Дальше вышел на какой-то участок, где ему длинный поворот. Длинный поворот лыжи идет прекрасно, но в какой-то свой. Она живет каким-то своим миром, там он где-то метр двадцать два, наверное. При этом она хочет еще и больше его получить Вот, потому что сейчас весна, снег достаточно мягкий Несмотря на то, что это было утро еще до открытия курорта Ну, как бы, вот ее не поражали Она не хочет уходить никуда При этом, значит, вход в поворот только загрузки носов Если ты не догрузил носы, носы уходят мимо поворота, да Дальше в повороте надо идти в четко в центральной стойке Потому что смещение вперед-назад оно приводит Брос дуги в задник он какой-то тоже такой вообще ни о чем непонятный Но в принципе на нем как-то можно продолжить дугу, если ты ее начал хотя бы середины. Поэтому карвинг получается вот, ну, минимальная дуга в карвинге получается четко на задниках. То есть, в каком заднеприводном карвинге. Такой загружая задник, его прогибая и там фигачь. Вот, ну это просто как бы. Ну, я не знаю, кому нужно, кому это нужно, кому это интересно, да, кому, кому, кому. То есть вариабельности по катанию нет. Вот Хорошо лыжа работает, только на жесткой трассе, на хорошей, ровной. И в стиле Годзиль я такой еду, как бы отрабатываю в задних, заклиниваю и выпрыгиваю с него. 2018 год на дворе. Какой Годзиль, ребят? Вот какой Годзиль, какой? То есть лыжа, которая, в общем, с одной стороны, огромная, которая длинная, там, с офигенной ростовки, с офигенным рабочим длиной канта, она нифига не работает в принципе, кроме как в классике все, я эту лыжу при этом катал два раза, это моя была первая лыжа я перетечивал после этого и я оба раза вот ничего ощущения одинаковые абсолютно, абсолютно одинаковые вот, я вот в лыжи в этой не вижу ничего интересного подойти она может только людям старой школы старой закалки, то есть так Которые там, 30 лет катаюсь на лыжах Никак не могу расстаться с классикой Вижу у них свою прелесть но, ну, В принципе, висит да, вот этого хорошая лыжа С хорошей торсионкой, с хорошей жесткостью Из которой надо все выжимать, все через боль Все, для меня там, Для современного катания Я никакого прелести не вижу Для инструкторского поворота, опять-таки, для быстрого Может быть для динамичного, разнообразного для однозначно нет никакой хайп перформанс к тому классу, к которому его приписывают, я здесь не нашел в ней. Ничего интересного в ней для себя не нашел. Все, я пойду за следующий. Подписываемся, ставим лайки, встретимся на трассе. Пока!